Пригласили на надо городний где танцевал прекрасный карнавал. Из-за тоста меня очень трепко взял. Мы по паркиру выскабрили. карнавал удивительный бал, не сыро, серо, и масках, и бал. Карнавал это волшебно. Жил, мечтар, ведь счастлив и, и любил, какой шикарный был карнавал, как великолепно оркестр играл. Вот я обещал,